Зима то диким зверем завывает, То стелется поземкой по земле. А я тебя сегодня поздравляю, Родившуюся в снежном феврале. Теплом сейчас не радует природа, И холодов пока не виден край. В душе пусть будет солнечная погода, цвети как роза, и благоухай. Пускай любовь родных тебя согреет, и рядом будет сильное плечо. Живи о прошлом ты, не сожалея, а в новый день влюбляйся горячо. Судьба, увы, строптива наша, часто, не знаем, с чем нам завтра встречи ждать. На перебой. Пусть в дверь твою стучатся Любовь, удача, радость, благодать.